Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. И сегодня у нас очень приятная тема, очень хорошая, теплая, это высадка томатов в теплицу. Потому что май месяц, уже как бы в условиях Белоруссии, я думаю, что в условиях регионов, которые приближены к нам, уже можно высаживать томаты в теплицу. Потому что заморозка уже не предвидится, как бы больших, и томаты дадут нам ранний урожай. Тем более, что наша рассада уже подросла, она имеет по 5-6 листочков, где-то можно уже заметить, появились зачатки бутончиков у ранних сортов, поэтому их уже можно смело высаживать в теплицу. И в этот раз, вот она начинает рассада вытягиваться, начинает вытягиваться, то есть она уже просится, чтобы уже уйти как бы и окрепнуть в открытом, ну не в открытом, но в закрытом грунте уже напросятся на грунтовую культуру. Так вот, высаживая рассаду томатов в чаплицу, необходимо помнить о некоторых моментах. Ну, во-первых, что томаты – это культура, которая имеет хорошую корневую систему, но это, конечно, не, не тайна ни для кого. И вот она очень хорошо усваивает значит, органические вещества почвы. Поэтому не давайте много органических веществ почвы. Я, например, буду давать, я вам покажу один, одну лопаточку под каждый куст томата. Вот почему? Если вы томаты обеспечите большим количеством органики, ваша рассада будет толстенькая, она будет жирная, но она будет жировать, она не захочет давать плоды, она долго не будет переходить к плодоношению, она будет расти, будет обильно давать пасынки, то силы растения будут расходоваться на наращивание зеленой массы, а нам необходимы плоды. Поэтому умеренное количество органики – это то, что поможет вашим томатам давать хороший урожай. Ну, точно так же до этой органики мы добавим золу. Древесная зала почему необходима? Потому что у нее есть много калия и есть кальций. То, что необходимо нашим томатам в начале роста. Но древесную золу значит, мы будем вмешать вместе с органикой. И вот эту смесь мы уже будем, мы уже будем как бы, давать для наших томатов. И еще, мы, что мы будем добавлять? Значит, как бы Обязательный компонент – это минеральное удобрение. Почему? Томаты, они культура, которая очень активно усваивает значит, минеральное удобрение. Они не боятся высокой концентрации значит, солей в почве, поэтому при посадки посадке можно дать им по максимуму всех элементов, которые которых они нуждаются. Ну, давать минеральных удобрений мы будем из расчета где-то ну, чайная ложка без верха на одно растение, не больше. Посадка томатов, как бы, ну, если мы переводим на дачу, значит сразу знаем, что если везем на дачу, два дня томаты мы не поливаем. Почему? Потому что когда они не, не политые, они не такие хрупкие, они вялые вроде бы, и они не такие хрупкие, они хорошо с транспортировку. Если же их полить, нас это гарантия, что вы часть растений вы сломаете, вот, что нам конечно не надо, потому что лелеяли, лелеяли, всю весну лелели два месяца, а тут сломать на последнем этапе будет очень-очень обидно следующее привезли на дачу будем высаживать томаты все эти вот горшочки они у нас уже в отдельных горшочках все они распектированные рас, рас, рассаженные эти горшочки Под посадкой мы их поливаем обильно обильно поливаем с за расчетом что ком промокнет и он легко достанется и наши томаты безболезненно перенесут пересадку конечно Хорошо, когда такие томаты выставляются, как на переднем фоне. Они томаты как бы ну, низкие. Но есть же томаты уже высокие, вот визики перерастают. Ну. Если у вас может быть еще повыше, может быть томаты 70 сантиметров высотой и 60 сантиметров высотой, те переросшие томаты. Так вот технология посадки уже переросших томатов э, будет несколько отличаться. Значит, если обычный томат мы можем высаживать, а при этом томат заглубляем в почву, первые листик обязательно мы отламываем. Первый, если он близко второй, второй лист отламываем и садим вертикально. Садим вертикально, там проблем как бы не возникает. Посадили вертикально и наш томат уже будет подниматься. Колышек можем сразу установить. Если мы будем подвязывать шпагатом, то эту работу мы сделаем позже. А вот томаты, которые проросли, мы будем подготавливать их посадке совершенно по-другому. Почему мы их будем садить боком? В этих томатах, которые переросшие, мы будем ощипывать все листья, оставляя только-только верхушечку, три листа, ну три, максимум 4. Все нижние листья мы будем удалять. И эти томаты мы высаживаем лежа. В чем принцип посадки томатов лежа? Томат, когда он ляжет просто-напросто на поверхность почвы, он в горизонтальном положении. Вот так вот он получится в горизонтальном положении, значит, он, во-первых, глубоко не садится. Почему? Потому что этот ствол будет засыпаться слоем почвы, где-то 3-4 сантиметра ствол будет засыпаться. Но тут ошибка, которую делают многие огородники. Многие слышали про эту посадку томатов лежа, но не учитывают такой момент, что томат лежа необходимо садить корнями к югу, а верхушкой к северу. Если вы так поставите томаты, вам их подвязывать не надо. Они сами тянутся к солнцу и так вот поднимутся, и они все будут стоять. И если же вы сделаете наоборот томаты корнями к северу, веткой к югу, что ваши томаты будут делать? Они будут просто слаться по земле. Слаться по земле, и потом их придется эту голову подвязывать. Поэтому обращайте внимание, это вроде бы мелочь, но это то, что как бы... Э -э уменьшает вам затраты работы. Меньше работы будет с томатами, которые высажены правильно. Вот. Томаты мы присыпаем землей. Тут на всей этой части будут образовываться дополнительные корни. Самые образуются дополнительные корни. Такая рассада, которая посажена лежа, она быстро проживается и быстро идет в рост. Если вы посадите томат в, такой, в таком вертикальном положении переросший, что получается? Вы заметите, томат болеет. Нижние листья сами по себе, они тоже отомрут уже, хотя вы их не трогали. Остается только верхушка. И томат долго-долго приходит в себя. А если он посажен горизонтально, значит, корневая система очень мощная. Растения поднимаются очень быстро и дают впоследствии очень хороший урожай. Поэтому, если вы попробуете садить переросшие томаты, это вам так понравится, что в дальнейшем вы даже и сами будете выращивать, чтобы томаты были переросшими. Потому что урожайность их очень большая урожайность. И, или даже покупать рассаду, то вы будете стараться переросшую, потому что проблем никаких. Тут главное оставить только верхушечку с листьями, все остальные листья удаляются. Посадили правильно лежа, повторяюсь еще раз, вверх к северу, корни к югу. Все, вам хороший урожай обеспечен, быстрая проживаемость точно так же. И не надо мучиться, придумать какие-то там это самое, другие стимуляторы, там все, чтобы обрабатывать переросшую рассаду. Не надо. Мы пойдем, в природе, пойдем по природе растения, которые любит давать дополнительные корни на стебли, и мы создадим такие условия. Поэтому, если посадить атак томаты, у, нас, у вас будет теплица вся радость урожаем, крупных, обильных плодов. Они будут висеть гроздьями. Так что ваши труды будут по выращиванию сады не напрасными. Работа вам будет доставлять радость. И остальное тоже радость хорошего урожая. Чего вам и желаю. До свидания.